Добрый день всем. Я бы то, о чем я хотел поговорить, я бы назвал Бог Авраам, ну, часто говорит так Бог, что Бог Авраама, Иакова, Исака и Иакова. Вот. Много мест, где так Бог говорит о себе. Бог, это, почему так Бог говорит? Потому что Бог – это Бог личности. То есть Он поставил церковь, пришел, для, написано, что церковь его невеста. Но все-таки очень часто в Библии говорит, что Бог Авраама Исака, Иакова. Как ключевое местописание, это вот хорошо всем известное местописание, что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 которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которые есть Христос в вас, упование славы. Сколько эта церковь существует, тут, по-моему, постоянно пастырь говорил об этом, и многие говорили о том, что во Христе Иисусе. Но много лет прошло, и очень... Вот Пусть каждый из нас зада себе вопрос, как мы смотрим на себя, как мы оцениваем себя и кем мы себя видим. То есть очень часто я вижу, что мы, будучи христианами, слушая Слово Его, оцениваем себя с точки зрения критериев этого мира. Вот, написано также в Римлянах 12.2. Не сообразуйтесь с миром СИМ. Сейчас, извините, открою.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 будучи, считая себя христианином, хорошо зная Писание. Вопрос. Мы часто себя видим какими-то недостойными, видим себя, часто оцениваем, что вот там через кого-то Бог действует, а через меня не может что это то, что нас часто останавливает кому-то сеять слово, кому даже будучи в миру и общаясь с неверующими людьми. Это то, из-за чего мы пытаемся, ну, скажем, останавливает движение Бога через нас. Просто такая элементарная вещь что мы оцениваем себя так, как оценивает этот мир. А написано в Слове и как мы здесь согласились с церковью, что авторитет Слова Божьего ⁇ это верховный авторитет в этой церкви. И написано, что не сообразуйтесь с этим. Видите, Христос в каждом из вас. Христос в каждом брате или сестре, который здесь в церкви, очень часто тоже вторая сторона, ну, второй момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, это то, что мы получается очень, уже привыкли друг к другу и часто не видим Христа в брате или сестре рядом. То есть мы уже живем по привычке, а Бог, э, в каждом из вас великая сила Божья сокрыта. И э, ревнуйте об этом, потому что как бы... Как, э, я верю в то, что здесь должны там исцеления быть. Э, они у нас есть, но э, здесь Бог всей своей силой должен действовать в этой церкви. И Он действует, но вопрос в нас, насколько мы верим, насколько мы это пропускаем через себя. И каждый из нас пусть подумает о том, что, ну, где я. Написано вот такое тоже местописание на Матвея 6.33. «Ищите прежде всего Царство Божьего и праведности Его». А все остальное, ну, и это вам приложится. Там речь идет о том, что, что вам есть и что вам пить. Это еще один момент, о котором бы я хотел поговорить. У нас, знаете как, мы, много лет уже многие из нас христиане, раньше обожглись на том, что нам говорили, там, типа, переверой, ну, в общем, так называемое Евангелие процветания, вот, и все. И сейчас очень многие э, как бы в другую сторону, ну, так, в общем, с, смотрите, Ищите прежде всего Царство Божьего и праведности Его. То есть э, ищите отношения с Богом, ищите э, воли Его, постигайте волю Его. Но и в то же время ожидайте, что все остальное, то, что там, ваше здоровье, э, устройство в ваших семьях или там какие-то даже финансовые вопросы, Бог говорит в Своем Слове, что это все вам приложится. Пусть это, ни в коем случае это не будет вам основанием там, об этом там, усиленно молиться или еще что-то, но ожидайте, что Бог, Он это приложит вам тоже. И если вы будете ожидать, это будет работать и это будет прилагать к вам. Это то, что я могу вынести на собственном опыте и э, ну, это, то, что я понял на опыте своего хождения с богом то есть вопрос если я там усиленно молюсь за спасение какого-то родственника или еще что-то и это для меня вот главное я вижу оно, она не, не работает если я прежде всего ищу отношения с богом то родственник он, рано или поздно он будет прилагаться то же самое это касается всего остального вот Но все-таки вернусь к тому, что э, главное, о чем я хотела сказать, что Бог, Он в каждом из вас, и великая Его сила скрыта в каждом из вас. И, э, скажем так, не угашайте это в себя, не пренебрегайте этим, и не ревнуйте о том, чтобы... Его сила проявлялась через каждого из вас. Мы, мы все здесь собраны во имя Его. Бог в силе здесь. И слава Его на этой церкви. И пусть, когда мы идем в мир, каждый из вас себя видит семенем благословенным. Несмотря ни на, там, скажем, какие-то... Даже если я там, имею на данный момент какие-то финансовые трудности... Может у меня там с родственниками не все в порядке, даже если у меня там со здоровьем, пусть это вас не останавливает проповедовать, пусть это не останавливает быть светом этому миру. Вот. Очень часто мы... Ну, я уже в который раз повторяюсь, но все-таки. Мы оцениваем себя с точки зрения какого-то социального положения. Нет тут социального положения в Царстве Божьем. Есть Христос в каждом из вас. И на это еще раз просто, и еще раз хочу обратить ваше внимание. Пусть Бог помогает, и благословляю вас. Пусть каждый из вас дойдет до полноты возраста Христова. Пусть Христос в каждом из вас проявится во всей славе, во имя Иисуса Христа. Аминь.